Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные помидоры без ничего. Это самый простой и быстрый рецепт консервации томатов. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра. Берем горячие стерилизованные банки любого размера, насыпаем в каждую от 5 до 10 горошин черного перца, бросаем по одному лавровому листу и наполняем доверху помидорами. Стараемся уложить их как можно плотнее. Дальше заливаем томаты крутым кипятком. При этом воду обязательно замеряем, чтобы знать сколько понадобится маринада. Банки сразу прикрываем крышками. И даем помидорам пропариться примерно 15 минут. В это время готовим маринад. Наливаем в кастрюлю нужное нам количество чистой воды, доведенное до значения кратного 1 литру. Затем добавляем туда из расчета на 1 литр 30 граммов соли, 100 граммов сахара. Размешиваем. Прикрываем крышкой и ждем пока закипит. После закипания вливаем на каждый литр маринада по 60 миллилитров 9% уксуса дальше оставляем рассол на самом минимальном огне с помидоров сливаем воду сразу заливаем томаты кипящим маринадом закатываем и переворачиваем Когда все банки будут закрыты, накрываем их чем-то теплым и даем в таком состоянии полностью остыть. Вот и все. Очень вкусные помидоры на зиму без ничего готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре.